ご視聴ありがとうございました Аркадия? Да, название. Это вот мы. Наш первый концерт в Москве. Не получится. Ешь на двух дни в Испанию. А по приезде сам знаешь. Выбор. Слушай. А хочешь мы выступим на концерт и голосуйте за Ольшанского? Скажи прямо. Деньги нужны на раскрутку. Лип, МТВ. Знай. Ну зачем что-то? Садись, проводишь меня. Да, денег? Во всяком случае, стоило моих надежд. Неужели нельзя совмещать? Нет. Пап, я музыкант. Я хороший музыкант. Ну, мой бы ты негроша, тупица, ты способный малый. А на открытием года? Иди иди. На радио. Ну, Майкл Джексона, тебя все равно не получится. Обидно. мог заняться бизнесом есть, быстро соображаешь, упорный, завод мой. А главное у тебя есть то, чего мне, например, не хватает. Доброе сердце вероятно. А в нашем деле это все. Кто умеет терпить, тот всегда выиграл. В общем, по тушку кто не хочет.